Здравствуйте, с вами, э, здравствуйте, дорогие друзья, с вами Эдуард Бергов и время интервью. Жан-Жак Руссо когда-то сказал, люди от природы ленивы, но страстное стремление к труду – это первый плод благоустроенного общества. И если народ вновь впадает в состояние лени и безразличия, то это происходит опять-таки из-за несправедливого этого же самого общества, которое не придает уже больше труду той цены, которую он заслуживает. Сегодня мы поговорим, на мой взгляд, настолько с трудолюбивым человеком, что ее работоспособность не просто удивляет, а восхищает. У нас в гостях автор тренингов на тему эффективной коммуникации, игропрактики, инструментов радикальной жизни Ольга Хуан. Ольга, здравствуйте! Здравствуйте! Ольга, готовясь к сегодняшнему нашему интервью, вот столкнулся с таким термином, как «радикальная жизнь». Вот сразу хочется спросить, что это такое? А, радикальная жизнь – это, ну, можно, конечно, дословно понимать, а, но это, скорее всего, о том, какие изменения вы хотите произвести в своей жизни. Как правило, когда вы доходите до точки и понимаете, что так больше продолжаться не может, что нужно что-то менять, и кардинально, вы как mm -hmm. раз-таки требуете от вселенной вопроса, да, как перейти в эту радикальную жизнь. То есть как изменить свою жизнь радикально, чтобы войти в состояние счастья, радости, удовлетворения и э, других чувств, которые вам необходимы. А это какая-то специальная наука, то есть, это, то есть этому где-то обучаются или какие-то специальные практики? Да, конечно. Эти методы пришли из Америки, автор Колин Типпинг. Обучиться можно у любого коуча инструментом для ежедневного использования, то есть это может сделать каждый. Если кто-то захочет стать коучем, то ему необходимо пройти обучение, соответственно, в этом институте радикального прощения. Угу. То есть есть даже такая наука? Ну, я бы не сказала, что наука, я бы сказала, это скорее духовная философия, угу. которая позволяет э, найти ключи э, к созданию своего лучшего будущего. Хорошо, давайте немножко отойдем от этой темы, поговорим о вас Вот скажите, пожалуйста, вы очень молоды, вы юный Я не могу даже сказать тренер, да, потому что ну, вы очень обаятельный такой человек Вот хочется начать, наверное, с детства Чем вы хотели заниматься в детстве? В детстве, ну в моем детстве, во всяком случае, было достаточно много фильмов о психологах это американские фильмы, как они выглядели, так все в костюмчиках, такие все mm -hmm. крутые. Мне, конечно, хотелось э, стать психологом, mm -hmm. поскольку э, также я видела медицину в своем доме, то есть там кто-то делал укол или еще что-то, у меня вообще было такое состояние, что э, мне хотелось также стать врачом параллельно. Врачом-психологом. Вы в итоге свою, профи... То есть, свою мечту осуществили или нет? Я осуществила наполовину. Врачом я так и не стала. Зато я занимаюсь психологией и различными телесными практиками, мануальным коучингом. То есть mm -hmm. работаю с телом непосредственно, это контактный вид коучинга, плюс вербальные методы. Mm -hmm. Хорошо. А какое образование вы тогда получали? То есть вот вы пошли... Куда? Изначально я пошла в экономику, uh -huh. потому что в э, тот момент, когда я закончила школу, uh -huh. необходима была какая-то реальная профессия для моих родителей, uh -huh. вот, поскольку я выросла в традиционной семье, и были определенные убеждения, что школа институт обязательно институт и э, работа причем институт не просто там психология то что э, в глазах советских людей не являлось э, профессией да вот, mm -hmm. а должна была быть какая-то реально прикладная дисциплина вот и я выбрала конечно экономику э, параллельно э, заинтересовавшись историей я училась на историческом факультете mm -hmm. Но при этом я знаю, что у вас еще есть третье образование. Да, третье образование – это маркетолог у меня, российско-голландская школа. Да, я ее тоже заканчивала параллельно. Uh -huh. Вот, Но это, наверное, ответвление экономики, все же, <laughs> несмотря на то, что разные вузы и разные дипломы. А, Оль, а у меня вопрос. А как вот… Тут, тут ведь секрет таится в том, что вы эти три высших образования получали одновременно. Вот это как? Как это возможно делать? Это возможно делать очень легко, потому что знания в человеке, вот как они есть, так они и, в общем-то, находятся в нем. Разные вузы и разные дисциплины – это всего лишь, я бы сказала, некие условия, в которых ты свои знания взращиваешь и реализуешь. Соответственно, большой разницы между вузами я не видела, так же, как и когда сдавали экзамены. Угу. Для меня не было большой разницы, в каком университете сдавать, потому что э, все опиралось на то, где найти информацию. И в целом высшее образование для меня — это не о том, какие знания вам конкретные могут дать, а о том, где и как найти быстро информацию и ответ на тот вопрос, который тебе задали. Угу. Но при этом всеми этими тремя образованиями вы же учились на очных отделениях, да, то есть не на заочном. Да, я, конечно, старалась, если так называться, называется, посещать лекции, безусловно, да, и некоторые дисциплины действительно нужно было посещать. Mm -hmm. Вот. Тем не менее, в любом случае, поскольку это не школа, была возможность договариваться и с преподавателями, и с деканатом, mm -hmm. и сдавать что-то. Даже было, да, допсессии, безусловно, они были, то есть что-то было на допсессии когда я не успевала на какой-то из экзаменов. Угу. Но в целом все закончилось благоприятно. А насколько легко или, наоборот, сложно было развиваться вот одновременно в нескольких направлениях? Мне кажется, что для меня это было легче, чем для других людей, потому что я быстро переключалась. То, угу. чему я научилась за эти годы, это быстро переключаться с одной темы на другую тему, без потери угу. качества. И я поняла, что в целом это комфортное состояние для мозга, когда мы чередуем какие-то деятельности, когда мы чередуем работу и отдых. И в таком состоянии мы можем очень долго функционировать и быть работоспособными. Раз мы заговорили о работоспособности, какая у вас была первая работа? Первая моя работа была в аудите. Вот. И э, в целом э, я не могу сказать, что она была очень сложной. Э, были, наверное, сложные пару дней, когда ты приходишь первые, когда ты приходишь на большое производство и понимаешь, что э, бухгалтерия разрознена, что там начинаются слезы, конечно же. <laughs> вот Тебе нужно всех успокоить, всех привести в какое-то состояние, чтобы было взаимодействие. Mm -hmm. вот. И, наверное, эта часть, она... Больше меня вдохновляло, потому что после нее взаимодействие было очень хорошим. Прям вот чувствовалось, как одна команда. То есть в течение там, одной недели, двух недель аудита вся бухгалтерия работала вообще на ура. Хорошо. Помимо обучения, у вас получалось совмещать еще и тоже три обучения и три работы. Сколько работ одновременно тоже у вас было? Но это уже было после обучения, да, действительно, что я сначала пошла на одну работу, потом я там договорилась, что буду работать два дня. Мне, мне, мне было скучно, без потери, конечно, зарплаты, мне было скучно. Я нашла... А вот, ну, Оль, можно на конкретном примере? Вот приходите вы к руководству, говорите, да. я вот пять дней работать не хочу, хочу два, но зарплату хочу такую же. Как руководство на это реагирует? Мне просто интересно. Я могу сказать, что для начала я, я никогда не боялась потерять работу. Uh -huh. У меня было убеждение, и даже до сих пор убеждение, что я всегда найду себе работу, я всегда найду себе доход. Uh -huh. Соответственно, я очень спокойно подходила и разговаривала с директором о том, что, допустим, я изучила свою работу, я оптимизировала все процессы, и в целом я могу этим управлять частично дистанционно, частично в те дни присутствия, которые у меня есть, без потери качества. Вот. И дальше вопрос шел за ним. Идет он на это, либо он мне предлагает уволиться. Я могу сразу сказать, что позиция, когда ты не боишься быть уволенным, она всегда выигрышная. За мою практику, за мой опыт еще ни разу мне не предложили уволиться. Наоборот. Даже когда я работала главным бухгалтером, и нужно было... Ну, была приемка, скажем, ювелирных украшений, я чаще всего задерживалась. Я пришла к начальству, сказала, вы знаете, я не могу до 12 часов ночи задерживаться. Вот. На меня посмотрели, сказали, хорошо, во сколько тебе нужно уходить? В 4? Уходи в 4. Вот. И это вопрос о том, что когда ты понимаешь, что для тебя работает, а что для тебя не работает. И когда ты это понимаешь, и другие люди тоже понимают, что если это для тебя не работает, то, соответственно, работа будет выполнена не очень качественно. Но если это для тебя работает, то все будут довольны. Угу. А, то есть с, это происходило практически с каждым работодателем? Да, Да, вот? у меня это происходило с каждым работодателем, потому что в какой-то момент... На работе я понимала, что высвобождалось очень много времени, которое я не знала, чем заполнить. Угу. В какой момент вы понимаете, что и вот на работе вам ну, не то, чтобы как бы, чего-то не хватает, то есть что вы хотите развиваться дальше? Когда я сталкиваюсь с потолком, то есть я уже предлагаю какие-то стратегии ро роста, допустим, фирмам, а mm -hmm. они говорят, что их и так все устраивает. То есть когда я сталкиваюсь с тем, что дальше развиваться невозможно, во всяком случае, мне уже неинтересно, mm -hmm. вот, потому что мне не дают, скажем, да, осуществлять какие-то идеи, какие-то проекты на развитие, а мне становится неинтересно, потому что вот то, что превращается в рутину да, после оптимизации, в принципе, все налажено более-менее, да, это уже не работает для меня. То есть без чего-то нового, без вот открытия каких-то новых горизонтов, оно вот становится скучным. А, Оль, а когда вы начинаете тогда проводить первые консультации? То есть еще будучи на работе или еще раньше? Будучи на работе, конечно. То есть первые консультации мои, естественно, это были по знакомству. А вот во сколько, вот просто ради интереса, во сколько это было? Ну, где-то с 17 лет уже с серьезными вопросами ко мне приходили Консультироваться, советоваться. Тогда это называлось советоваться. Mm -hmm. <laughs> Дай совет. <И> <laughs> что делать? 13-летняя девушка, которая еще в жизни, как говорится, как говорят, мудрые люди, да, то есть, вернее, не мудрые, а умные, она ничего не понимает, а тут вы советы даете. Ну, это скорее вопрос к тем, кто ко мне приходил за, за советами, а не ко мне, да, потому что я всегда старалась увидеть ситуацию с разных сторон. И я всегда старалась показать человеку, что даже то, что он мне рассказывает, это всего лишь одна точка зрения. Угу. И она очень-очень сильно зависит от того опыта и от тех знаний, которые в этом человеке есть. Угу. Понятно. Хорошо. первая консультация, какие были, вот самые популярные темы были в тот момент? Тема, конечно, были отношения, взаимоотношения с, со своими молодыми людьми, взаимоотношения с мужьями, разводиться, не разводиться, что с этим делать. Вот. Это были самые первые темы, с которыми я начала работать. Помимо этого, вот, то есть, скажем, если взять тренинги, да, 15 лет вы занимаетесь сейчас в этой сфере какие-то сложные вот э, случаи у вас были в практике? То есть ну, какие-то вопросы, может быть, которые вот действительно оставили вас в тупик? А, ну, скажем так, самые сложные вопросы, они не то чтобы тупиковые, но, скажем, для меня, это вопросы физического насилия. Угу. Вот, то есть когда люди ко мне приходят э, вот именно с... Так, с таким э, вопросом, с таким вот опытом, да, э, это заставляет меня э, лишний раз думать над каждым случаем индивидуально. Mm -hmm. Но во всяком случае, в данный момент для меня эта тема является вот одной из таких. Mm -hmm. Хорошо. Ну, давайте разберемся по поводу э, тех методов, да, или практик, которыми mm -hmm. вы непосредственно занимаетесь. Вот мануальный коучинг, то есть... Mm -hmm. Что это за техника? Эта техника совмещает в себя обычный коучинг классический, вербальный, плюс телесные практики, то есть воздействие на те зоны нашего тела, которые отвечают, также взаимосвязаны с нашей психикой, mm -hmm. то есть взаимодействуют. Да? То есть в любом случае психосоматика, она есть, и ее сложно отрицать. Uh -huh. да, и очень часто даже какие-то болезни, они спровоцированы нашей психикой. Соответственно, когда мы ä, правим тело, ну, это особое слово, да, правим, будем так говорить, вот, то, соответственно, поправляется и психологическая сфера одновременно. При этом не нужно глубоко копать, нету вот этой повторной травматизации, которая происходит в классической психотерапии, да? и для людей это всегда легче. Во-первых, у них высвобождаются какие-то блоки, какие-то зажимы в мышцах. Uh -huh. Во-вторых, Во как они говорят, дышится легче. Uh -huh. Да, и мир видят они по-новому, то есть что происходит изменение в их жизни. Но при этом это чисто психологическая техника, то есть она ну, называется, она почему-то мануальная от слова «ручной». Да, Только... да. Потому что воздействие идет непосредственно руками. То есть я работаю руками, пальцами, воздействую на определенные зоны, например, на голове или на теле, в зависимости от запроса человека. Тем mm -hmm. самым позволяя ему, да, будем так сказать, да, разблокировать вот эти вот моменты в его теле, которые зажимы формируются. У нас же как? Если мы возьмем э, нашу жизнь, то мы понимаем, что как минимум у нас есть два вида блоков. Один – это телесный, который мы получаем чаще всего до трех лет. То есть мы еще не говорим толком, пока не выражаем. Но каждый раз, испытывая стресс, в нашем теле происходит некий зажим в определенных местах. Вот. А дальше идет уже на вербальном уровне, да, то есть блок, и мы уже можем сказать, вот этот нас обидел, вот этот нам так сказал там, то есть мы его более-менее осознаем. Вот мануальный коучинг работает на вот этих двух уровнях – на уровне тела и на уровне вербалики. То, что невозможно достать вербаликой очень часто, да, мы можем это сделать через тело. Туда же относятся дыхательные практики, кто знаком с этим да, и понимает, как через тело высвобождается вот, эти, вот эта энергия, да, где она уже застоялась, как тело расслабляется, как происходит легкость в их жизни после этих техник. То есть это вот в эту зону уходит. Угу. Оль, давайте еще поговорим тогда о игропрактиках, потому что угу. тоже понятие для многих, ну, вот, вот оно немножко ставит в тупик, да, то есть что это? То есть игра с какой-то практикой? О, это чудная вещь, это трансформационные психологические игры. Uh -huh. а, ни для кого не секрет, что первый метод познания человека – это игра. То есть когда он рождается, он познает мир через игру. Вот. И создание таких психологических игр тематических, да, они есть тоже и на прощение, они есть и на деньги, и на различные вещи. Это задача, когда создаются условия для человека, легкие. Он вроде играет. Вроде играет, да, вроде это игра. С другой uh -huh. стороны, происходит очень многое осознания. Почему? Потому что игра – это как мини-модель его жизни. Mm -hmm. И у него есть возможность понаблюдать за своей жизнью со стороны. У него есть возможность найти ответ, который он не видит, потому что если у него есть вопрос, то чаще всего ответ содержится внутри него самого. Да? И это такой инструмент, который позволяет человеку взглянуть в себя и найти этот ответ, увидеть этот ответ. Mm -hmm. Единственный момент, э, ну да, он очень популярный сейчас, но я бы сразу сказала, что заигрываться не стоит, э, и кто, может быть, увлекается, допустим, да, кэшфлоу, вот самая знаменитая, денежный поток, кэшфлоу, киосаки, mm -hmm. mm -hmm. она тоже считается трансформационной, это игра, которая позволяет человеку в игре осознать, какие возможности есть в этом мире экономически. Uh -huh. Вот, да. Трансформационная игра, она так и называется. Там более 40 лет Финхор не была создана для людей, которые на уровне физики, эмоций, интеллекта и духовного развития, да. То есть прям раскладывали человека, и человек видел зоны роста. Uh -huh. Вот. И, соответственно, единственное, что после таких игр, когда ты видишь ответ, необходимо сделать действие. То есть, если мы видим ответы, но мы продолжаем играть то результат, наверное, будет не очень как бы, хорошим. Но если мы увидели ответ, увидели решение, и мы сразу же что-то попробовали сделать в этом направлении, вот тогда происходит сдвиг. Угу. То есть, грубо говоря, эти практики существуют для того, чтобы выявить проблему да, в игровом okay. процессе, затем э, создать какое-то решение, и это решение реально применить в жизни. Да. Окей. Okay. Да. А при этом какие проблемы вот в этой игропрактике, опять-таки, с какими проблемами приходят люди? Приходят это замужество, приходит прощение кого-то, приходит кто-то приходит за духовным развитием, кто-то приходит хочет больше денег, кто-то создает бизнес, допустим, как создать бизнес, есть бизнесовые игры. Есть игры в целом на коммуникации, на отношения. Есть игры на развитие в себе чувства благодарности. Ну кто в этой теме, допустим, увлекается, вот. И в целом на любой запрос, абсолютно на любой запрос, можно сыграть в игры. Их тысячи, их тысячи игр, и каждая из них в определенной тематике. Поэтому это лишь инструмент. То есть инструмент, который позволяет человеку что-то увидеть, куда-то выйти да, и как-то реализовать. Почему? Потому что, скажем, даже если психолог грамотный что-то будет говорить, ну, дойдет до человека процентов 10-50. Ну, Но если человек сам это осознает, сам увидит, то это 100%. Оль, вы достаточно часто говорите о том, что вот тренинг о прощении. Да. да. То есть, вот сегодня максимально популярны тренинги там научу вас жизни, там, женитесь срочно там, или научу вас бизнесу или еще что-то. А вот эта тема, насколько она популярна и насколько она вообще нужна или важна человеку? А, скажем так, все тренинги научу вас зарабатывать деньги, построю вас, ну как бы научитесь На построить личную жизнь. Да, ну я тут тоже как бы занимаюсь этими темами, да. Это все прекрасно. Выйти замуж, ну хорошо, вышли замуж, а дальше что? То есть бывают такие моменты, когда человек понимает, что ситуация повторяется. Это как американские горки, взлет, падение, взлет, падение. Он пошел на тренинг, он взлетел. После тренинга откат. Ну то есть вот что-то происходит, и он подсаживается на эти тренинги. Вот радикальное прощение позволяет ему выйти за пределы этих американских горок, подняться и закрепиться. Почему? Потому что самые тяжелые энергии – это энергии стыда и вины, которые mm -hmm. существуют в человеке. То есть если э, это все рассоздать, будем так говорить, да, трансформировать, то тогда фактически нечему будет э, тянуть очень низко человека. Да? То есть если у него нет чувства стыда, нет чувства вины, при этом он честен с собой, это не значит, что он может делать все, что хочет. Да? Меня очень часто спрашивают, и что теперь? Мне можно делать гадости? Вопрос не в этом. Вопрос в том, mm -hmm. что когда ты начинаешь применять эти методы, эти техники, тебе просто не хочется делать гадость. Mm -hmm. вот. ну, то есть, это вот такие моменты, когда нам говорят, быть хорошим для кого-то. Ты должен mm -hmm. быть хорошим, для прилежным, там, правильным. А, да? то есть, и люди, как бы теневая сторона, у них вот, она очень там где-то глубоко, которая их оттягивает постоянно назад. Mm -hmm. И радикальное прощение И... помогает с этим справиться. Интересно. Оль, скажите, пожалуйста, опять-таки, учитывая ваши знания, какой тренинг или какую тему вы выберете для курса на нашей площадке «Изи-бизи»? Я бы начала с тренинга успешного целеполагания, потому mm -hmm. что очень важно понимать, куда ты движешься, свое направление. Если хотя бы ты знаешь, чего ты желаешь, это уже 50% успеха. То есть если mm. ты видишь это, да. Вот. А также, возможно, параллельно, может быть, там, следующим курсом это будет «Как стать деньгами». Mm. В любом случае я буду делать отсылки и какие-то вставки про радикальное прощение. Это имеет место быть, потому что вся наша жизнь – это отражение наших убеждений фактически. Вот, угу. во что мы верим, то мы и получаем, как говорится, чаще всего, да. А то, как в нашей семье было принято, чаще всего вот оно и происходит в жизни. Угу. Если тебе сказали, что, что для того, чтобы у тебя были деньги, тебе нужно тяжело работать, ты будешь тяжело работать. У тебя деньги будут, но ты будешь тяжело работать. Вот, да. И как это изменить, если это для тебя не работает? Как сделать так, чтобы деньги приходили, да, и тебе было комфортно в этом? А что касается эффективной коммуникации, насколько она нужна вообще? Ну, помимо того, что ну, цели поставили хорошо, деньги, деньги как-то стали зарабатывать, может быть, тяжелым трудом, но ну, а дальше? Нужно еще куда-то дальше идти? Да, эффективная коммуникация – это ежедневный инструмент, я бы сказала, который позволяет взаимодействовать с другими людьми. Любая нестандартная ситуация может быть разрешена. То есть из моего опыта самая нестандартная ситуация – это была, когда я заказала книжки большое количество, я еще тогда не знала таможенного закона, они пришли в Москву, и мне сказали, что растомаживайте их сами. И я полетела в Москву, я взяла билеты туда-обратно одним днем, утром туда, назад вечером, я думала, что это легко, я приезжаю, мне говорят, растаможить мы не можем потому что коммерческая партия, да, да. на физлицо мы не можем, на ИП мы не можем, неправильно оформлены документы, и предлагает мне ждать около двух недель, платить каждый день за хранение груза, плюс брокеру за его работу. Угу. Вот, при всем при этом в Москве я не живу, и, конечно, применяя различные методы эффективной коммуникации, взаимодействия с людьми, мне удалось решить это ну, за этот день, фактически, я потратила три часа на решение вопроса. Груз мне выпустили. Mm -hmm. э, чем сам... Ну, как бы, да, я удивила очень компанию, которая, в принципе, этим занималась, потому что я не с ними взаимодействовала, а с другими, ну, как бы, сторонними лицами. Но, тем не менее, э, это позволяет решить задачи, которые, казалось бы, тупиковые mm -hmm. в нашей жизни. Плюс, конечно, личные отношения никто не отменял, на работе отношения никто не отменял. Взаимодействие, партнерства никто не отменял. Да? И если вы действительно смотрите в направлении создавать как 1 плюс 1 равно 11, а не 2, то, пожалуй, эти инструменты для вас. Mm -hmm. То есть целевая аудитория у нас это практически, не знаю, начиная от молодежи, заканчивая... По сути, любым человеком, кому может быть интересно не только да, общение, достижение каких-то результатов в бизнесе, в отношениях, в любом Любой человек, которому хотелось бы легко проживать эту жизнь среди других людей, потому что если человек отшельник, скажем, да, ну, тут уже отдельный вопрос. Но если человек действительно хочет взаимодействовать эффективно, он понимает, что где-то там с родителями у него какие-то сложности, там, с какими-то сверстниками сложности, где-то что-то, mm -hmm. то да, эти инструменты очень помогают. Что касается вот этого курса, то есть эффективная коммуникация, то есть часть его тоже будет включена в ваши занятия на площадке? Да, так? конечно, конечно. Все так, да, вообще, как говорится, вопросов нет. Оль, что касается вас, насколько вы интересный уникальный человек, это понятно. А вот какие результаты есть у тех людей, ну, которых, наверное, можно назвать вашими учениками? То есть или тех, которые проходили у вас тренинги или курсы? А... Разные результаты абсолютно. Бывает так, что после одной игры человек открывает свое дело. Он, допустим, приходит и говорит, что два года он не может открыть свое дело. Денег нет, возможностей нет, еще чего-то нет. Пройдя как одну игру, через какое-то время, там месяца через два, я выясняю, что человек открыл свою фирму, человек уже договорился с какими-то поставщиками, уже запустил. Ну, то есть это как приглашение к действию, к развитию. Mm -hmm. Вот. А браки сохраняются, меня это радует, потому что это не то, что я приветствую, когда нет любви, но это то, что я приветствую, когда есть отношения, и люди просто в каком-то этапе друг друга не понимают. Mm -hmm. вот. а взаимоотношения налаживаются, в... ну, допустим, бизнес тренинг если я провожу, да, как правило, эффективность персонала повышается. Вот. А, уже известна дата первого занятия вашего курса? Мы пока не назначали, и я, честно говоря, не знаю, с кем а, это еще обсуждать. Да. Я думаю, что наши модераторы обязательно с вами свяжутся. Да. А, Оль, я хочу поблагодарить вас за вот эти 30 минут, которые вы уделили нам, для того чтобы поделиться, в первую очередь, вашим опытом, вашими знаниями, навыками, всем тем, чего вы добились да, в... В жизни, да, и в общении, наверное, потому что оно важно. Потому что вот общаясь с людьми легко, время проходит просто незаметно. Поэтому спасибо вам большое. Спасибо вам большое за внимание. Друзья, если у вас будут какие-то вопросы, вы обязательно можете оставить их вот здесь, вот внизу в комментариях. Ну, если вам понравилось это видео, вы можете обязательно поставить нам лайк. И, конечно же, следить за нашими новостями, потому что в ближайшее время на канале в Телеграме появится извещение о том, когда начнется курс Ольги Хон. Оль, еще раз вам спасибо большое. До следующих да. встреч спасибо. и обязательно увидимся. Хорошо. Друзья, всего вам самого доброго. До свидания. Спасибо, до свидания.